Так, сегодня мы разберем резисторы переменные резисторы. Так, SP 5 тридцать на 16 ватт. Содержание серебра ноль целых четыреста тысячных. Держание в палладия ноль целых получается тридцать девять тысячных. А здесь серебра не этот самый не тысячных, а сотых. Таких три штучки. Имеется... И несколько. ППБ-50Е, ППБ-25Г, еще раз, ППБ-25Г, а также ППБ-3А. Посмотрим, что у них есть. Начнем. С СП пять. наверное, все так лучше видно. Один зелененький и два три обычного исполнения. Посмотрим. Достаточно одинаковый. Приступим. Стали я так пишу тут Снимаем стопорное кольцо. И вбиваем. Так. вот то что нас интересует напайка поладивая 20% ну так как вес мы проверить не можем будем верить написанному и два контактика серебра как ни странно они припаянные оловом. Ну и соответственно все остальные детали латунь. Все гаечки, все болтики, все латунное. Также снимаем стопорное кольцо. Так, все, попробуем немножко по-другому снять дополнительно пружину. Не надо выбивать. Также серебряные пайки. На пайка из Палладия. Так, а теперь раз посмотрим на ППБ. Кольцо магнитится. Снимаем стопорное кольцо. Да все. Также напайка поладивая. Посмотрим насчет серебра, так. Ну. в ППВ серебра нет большой маленький стопорное кольцо. Здесь вот раскрываем. так Такая же на Смотрим совсем маленький на ППБ 3 Теперь не хочет. Кручется, ладно. Снимаем стопорное кольцо. Так, палладии нет, только посеребрение. Также. Все латунь. На контакт, подходы тоже посеребренные. Так что будем знать то в следующий раз там разбирать.